Привет, друзья! Вы на канале EasyToInstall. install Меня зовут Виталий. Сегодня я хочу вам показать, как установить сигнализацию на автомобиль со SoSmartK. Система, которая предусматривает открытие автомобиля с кнопки на ручке и которая запускается без ключа. С завода у нее стоит кнопка Push старт Установка слегка отличается от той, которая с ключом если вам это интересно прошу со мной для такого автомобиля лучше всего использовать цифровую сигнализацию с кан-модулем но таких схем полно в интернете и это все очень легко я предлагаю установить аналоговую сигнализацию на данный автомобиль это немного сложнее но тем не менее это возможно так устанавливать будем сигнализацию Starline B9 она в России снята с производства но так как она зарекомендовала себя очень хорошо китайцы продолжают ее выпускать в комплект ходит основной модуль два брелочка один с обратной связью один запасной антенка, ну и куча проводов для соединения, а также датчик удара. Сейчас мы это все попробуем водрузить сюда, и я покажу, как сделать так, чтобы эта сигнализация дружила с кнопкой старт-стоп, которая заводского исполнения. Для того, чтобы было удобно добраться до кнопки, она здесь закрыта, нужно снять рулевой кожух. Так, здесь болты находятся, их нужно открутить. И снизу один. Теперь аналоговые сигналы находятся на этом разъеме. Для того, чтобы к ним подобраться, нужно снять с него защитный кожух. Так, снимаем и немножко напрягая его. Снимем чехол защитный для доступа к проводам и вставляем его таким же образом обратно. Так, теперь берем контрольку, которая силовая, и ищем, где у нас здесь сигнал на открытие и закрытие дверей. Ну, давайте методичными будем так. Толстые провода вряд ли, потому что они больше, более силовые. Так, вот у нас сигнал закрытия. Для того он сразу открывается, потому что дверь открыта, и он считает, что нельзя закрывать. Для этого нужно, для этого нужно сымитировать замок. Здесь кнопка открытия двери в замке. И еще раз сымитируем. Закрылась. Так, теперь ищем дальше, когда откроются двери. Где-то рядом должен быть. Вот он. Так, вот закрытие. Вот открытие. Так, открытие у нас. Желто-черный провод. Так, закрыли, открыли, правильно. Получается розово-черный закрытие. Желто-черный открытие. Их тут два. Ну, неважно, один возьмем. Так, затем нам понадобится контроль открытия дверей. Так, сигнал открытия дверей. У нас, ну, обычно оранжевый, серый, синий, коричневый. Начнем с оранжевых. Так. Так. Ну, похож. Открываем дверь. Не сработало. Так, значит, синий. Так, синий. Есть сигнал. О, повезло. Это он. Симитировал открытие. Закрытие двери. Сигнал пропал. Открываю дверь. Появился сигнал минус. Так, у нас синий провод. Вот тот. Это дверь. Так, теперь проверяем. Рядом с ним оранжевый, значит это тоже одна из каких-то дверей, ну по логике вещей. Так, пробуем открыть другую дверь. Есть сигнал. Так, это задняя дверь. И таким же образом проверяем все остальные провода. Так, оранжевый. Нет. Это дверь. Да. Так, это задняя дверь. И... Так, серый. Нет. Так, белый. Да. Так, итак, мы выяснили четыре двери: оранжевый, синий, так, еще один оранжевый. Вот он. Так. вытаскиваем сюда так вот желтый черный вместе с ним ползет он тоже на подключении розовый и нужно найти контроль открытого багажника если посмотреть на фонаре в багажнике там синий с оранжевой полосой провод есть такой, вот он. Давайте на нем проверим. Так. На нем плюс висит, потому что через лампочку проходит. Возьмем ключ, откроем багажник. Да, это он. Появляется минус. Оранжево-синий. Так. Вот он. Розово-черный. Желто-черный. Белый, оранжевый, оранжевый и синий. Вот эти все провода нужно будет подключить по аналогу к сигнализации. Так, и сигнал на открытие багажника у нас э, на этом блоке находится с обратной стороны на другом разъеме. Для этого нужно снять разъё... э, блок предохранителей и с обратной стороны, здесь белый провод вот этот, на него подать минус. Открылся багажник. Вот этот белый провод на открытии багажника. Так, теперь нужно вытащить кнопочку. Вытащив разъем, определяем, каким сигналом у нас включается и выключается зажигание здесь обычно желтые провода с полосочкой так это не он вот желтый черный да включается и желтый с красный он делает то же самое то есть при подаче сюда минуса он активирует зажигание, управляется минусовым сигналом на два провода, то есть при подаче сразу на два он будет срабатывать так, как нам нужно, значит нужно, а так как у нас в сигнализации приходит один сигнал, то надо будет его через диоды размножить, чтобы они друг с другом не общались, но на них приходил сигнал один и тот же. Так, И э, контроль запущенного двигателя мы возьмем в пороге вот с этой косы. Там идет сигнал на, клапан, э, на газовый клапан. Он отключается в случае, если не запустился двигатель, на нем пропадает питание. Как раз такой сигнал нам нужен для контроля запущенного двигателя. Итак переходим к пайке и подготовке сигнализации для того чтобы подключить эту сигнализацию нужно разобраться с тем что подключать для этого откроем схему схема в инструкции на где-то на последних страницах вот она здесь по схеме можно посмотреть что у нас все провода расписаны по цветам и по назначению. синий черный провод у нас идет на отрицательный вход кнопок дверей. он один, а двери у нас четыре. между собой их соединять нельзя. Поэтому нужно будет их развязать диодами. На открытие багажника у нас используется желто-черный провод, отрицательный выход доп канала номер один отрицательный, значит на нем минус, открывается у нас минусом, с ним ничего делать не нужно. Оранжево-белый провод отрицательный выход кнопки багажника, у нас отрицательный выход, он один, и поэтому с ним тоже делать ничего не нужно. Так, на силовом разъеме у нас идет выход на управление замком зажигания, но замка зажигания у нас нет, поэтому нужно посмотреть в программные программируемые функции, которые тоже здесь есть. В программируемых функциях указано, как подключить кнопку старт-стоп. Во-первых, нужно запрограммировать во, втором, во второй таблице параметры запуска двигателя. Восьмая позиция обязательно должна быть вариант 3, режим кнопки старт-стоп. И вот в описании написано, как ее подключить. То есть в инструкции к этой таблице... Находим функция номер 8. Алгоритм работы входа синий провод шестиконтактного разъема. И вот здесь третья позиция. Вариант 3. Режим, режим запуска автомобиля с кнопкой старт-стоп. На стартер формируется импульс 1 секунда для запуска и остановки двигателя. Черно-желтый провод для имитации нажатия педали тормоза. Формируется импульс длительностью на 2 секунды больше, чем синий провод. Вот так и нужно подключать. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Подключаю силовой разъем, разъем центрального замка, ну и шестнадцатипиновый разъем то на котором все остальные провода. Проводов очень много, но пугаться этого не стоит. Здесь провода на все случаи жизни, а в этой машине у нас не все случаи жизни, поэтому часть их придется обрезать. Итак, кнопка капота, если хотите, можете подключать. Я подключать не буду. Так, положительный вход. Плюс триггер дверей у нас тоже использоваться не будет. Так, Желто-красный это дополнительный канал, тоже использоваться не будет. Желто-черный, красно-черный тоже не будет использоваться. Те которые нам нужны это вот синий с черной полосой, он будет использоваться. Так, Оранжево-белый это охрана багажника. Триггер багажника минусовой. Будет использоваться. Минус, естественно, общий будет использоваться. Так, желтый с черной полосой это открытие багажника, тоже будет использоваться. Так, контроль запущенного двигателя серый с черной полосой. Желтый с белой полосой это еще один дополнительный канал, который мы не используем. Фиолетово-оранжевый. То есть, оранжевый с фиолетовой полоской. Он будет у нас контролировать нажатие педали тормоза. Но он же может использоваться для ручного тормоза. Но в автомате это не актуально. Я посажу его на педаль тормоза. Затем... Так, серый провод. Это... Активация сигнала или клаксона. Он может быть будет использоваться, может быть, нет. В моем случае вряд ли, поэтому я его сделаю чуть длиннее, чтобы его не обрезать полностью. И в случае необходимости его можно будет использовать позже. Розовый провод это дополнительный канал, у нас не используется. Синий тоже используется для активации дополнительных функций. Белый-черный то же самое. И остается у нас все меньше и меньше проводов, но мы все еще. не, не, не все, но мы все еще должны обрезать. Так, теперь на центральном замке у нас минусовыми сигналами управления центрального замка происходит. Значит 6 контактов нам не нужны, нам нужно всего 2 контакта посадить на массу, они уже соединены между собой и выведен разъем. И два провода выйдет, это будут выходы именно на управление центральным замком. Эти провода использоваться не будут. Если у вас есть такая сигнализация, вы можете сравнивать по ходу моих действий, что я делаю с, со схемой. Так вот синий черный провод у нас шел от центрального замка, который не используется. И на контроль открытых дверей используется тоже синий черный провод для того чтобы сделать их на 4 двери мы берем эти два провода и концами подпаиваем к диодам которые будут все в одну точку сходиться на этот на этот вход зачищаем и зачищаем также эти все кончики Далее я покажу, что с этим делать. Так. Теперь уберем лишние провода. продолжим барбершопить так на силовом разъеме на силовом разъеме зеленый провод у нас не будет использоваться вообще никак в этом случае обрезаем его желтый провод у нас будет использоваться только как контроль включенного зажигания поэтому мы его тоже обрезаем но его оставляем в памяти так скажем это а теперь тонкий желто-черный провод я Использовать по назначению не буду. Я использую немножко по-другому. И выход на стартер. Он у нас будет имитировать нажатие педали тормоза, а, нажатие кнопки старт-стоп. Да. Его я тоже обрезаю. Но здесь идет выход плюсовой. А нам нужен выход минусовой, как мы уже определили. Поэтому здесь немножко нужно будет поколдовать. Затем затем синий провод у нас будет имитировать педаль нажатия нажатия педали тормоза и его нужно посадить вместе с фиолетово-оранжевым который контролирует нажатие педали тормоза то есть контроль и нажатие все одновременно для этого зачистим оранжево-фиолетовый Так. И прикрутим к нему синий провод. Достаточно плотно. Мы ну, и заизолируем сразу же. Так. Теперь... Для организации дверных сигналов нам понадобятся диоды диодов нужно будет на 4 двери 4 штуки то есть берем раз два три 4 диода здесь будут просто сигналы никакой нагрузки поэтому диоды пойдут абсолютно любого номинала можно мощные можно не мощные любые подойдут лишь бы они проводили только в одну сторону и соединяем их именно вот таким вот образом, то есть полосочка к двери. Они обозначены, катод, анод. И вот для того, чтобы вам было проще, полосочкой к двери. А без полосочки к сигнализации. Соединяем вместе. При этом что у нас получается? Так как диоды проводят в одну сторону, они будут проводить сюда сигнал, но не будут проводить сюда и то есть получается, если отсюда сигнал придет с одной двери, на другую дверь он уже не пойдет. Для чего это нужно? На панели приборов у нас каждая дверь отображается отдельно. И поэтому, чтобы они не мешали друг другу, они будут вот так. Так, обрезаем излишки выводов. И теперь вот такую вот конструкцию припаиваем к сигнализации. провод проводов так и спаиваем все это в кучу после того как спаяем Нужно заизолировать их, чтобы они не замыкали друг с другом. Так. так, и получаем из одного мы разветвление сделали из одного провода на четыре. Так, теперь сигнал зажигания у нас будет приходить на желтый провод сообщать системе о том что машина с включенным зажиганием при включении дистанционного запуска сюда будет подаваться плюс и плюс э -э, в обычном состоянии выходит на э именно управление зажиганием но в данном случае нам нужно, его использовать как детектор включенного зажигания. Поэтому мы его тоже ограничим диодом, чтобы у нас движение напряжения, движение тока шло в одну сторону. Ток у нас двигается в сторону полоски. Значит, нам нужно, чтобы ток шел не в эту сторону, а в эту. Значит, полоской прикручиваем, прикручиваем полоской припаиваем в сторону сигнализации а сюда припаяем более тонкий провод потому что толстый нам не нужен для сигнала возьмем один из тех проводов которые мы откусили на дополнительные каналы и теперь точно так же его припаиваем с другой стороны диода так и тоже изолируем Ну вот теперь интересный момент наступает нам нужно будет имитировать кнопку старт стоп и для этого нам нужно плюс реверсировать на минус. Для этого нам понадобится уже реле. На этом реле у нас два контакта с обмоткой. Вот они. И три контакта с перекидным ключом. Вот этот вывод у нас общий контакт. Этот нормально замкнутый, этот нормально разомкнутый. То есть при подаче питания на это реле, на вот эти контакты, Перекидывается замыкатель, то есть с этого контакта на этот. Мы будем использовать именно вот эту пару контактов. Поэтому обрезаем нормально замкнутый, он нам не нужен в этом варианте. Остальные коммутируем так, как нам нужно. Нам нужно сделать общий, он должен быть минус и на одной из на одном из выводов обмотки тоже минус. Поэтому соединяю их вместе. На этот контакт будет подаваться плюс управление. С этого контакта будет браться минус на э, кнопку старт-стоп. Итак, припаиваем и залуживаем выводы релюшки. Так и залуживаем провода так. теперь это будет подача сигнала припаиваем ее к выводу обмотки опять же обращаемся к тем проводам которые мы обрезали и берем из них ну любой я черный возьму провод потому что он будет на массу, и мне так удобнее ориентироваться. Так, и припаиваем его в качестве общего массового провода. Вот так. Еще один провод. Этот пойдет в сторону кнопки самой на сигнал включения и в конце он должен будет разветвиться на два то есть я так думаю нам вот этого расстояния хватает и вот здесь нужно будет припаять два диода два диода Так, опять-таки, чтобы у нас на кнопке провода не общались между собой, нужно их соединить. Но теперь полоской будет в сторону сигнализации. Потому что полоска в сторону минуса идет. Так, теперь залудим кончик провода. Припаиваем сюда диодную пару. Так, откусываем лишние выводы. И припаиваем к ним провод, который будет присоединяться на кнопке к разным проводам. Так. залудился провод, облудим еще раз, так, и второй, так? Ну и также изолируем их. Так, получается что-то типа такого. Потом у нас это все вот таким образом подключится. Так, теперь вот эта петля, которую надо соединить с минусом или с плюсом. В данный момент у нас соединяется с минусом, чтобы цена центральный замок на эти два провода выходил минус. Так, теперь двери готовы, багажник. Открытие багажника. Так, вот эти два провода у нас идут на включение габаритов или поворотов. То есть найдем куда и подключим. Так, контроль запущенного двигателя. Все, больше нам ничего не нужно в этом автомобиле. Так, теперь провод, который общей с релюжкой, надо посадить на массу. То есть он у нас сядет на черный провод, на массовую И зафиксируется на минусе. Так, Хочу вам сообщить о том, что эта система, которую я сейчас делаю, она пригодна для Кореи. В Корее угонять машины практически не угоняют, поэтому я снимаю все блокировки делаю чисто сервисные услуги, запуск дистанционный. Если нужны какие-то блокировки, то они указаны в схеме, вы можете их использовать. Так, ну и оккультуриваю все это. изолентой в результате получается вот такая вот конструкция и выход на провод выход проводов на Разные направления. Здесь можно тоже их немножко еще упорядочить. То есть как бы это пойдет на педаль тормоза и на кнопку старт-стоп. Это идет на питание системы и на контроль зажигания. Можно их раскидать в разные стороны. пойдет в одну сторону и контроль запущенного двигателя пойдет на порог так все возвращаемся к автомобилю в комплекте есть антенна есть датчик удара есть двухсторонний скотч кусочек его мы наклеиваем на антенну так есть Провод для подключения антенны шлейф. Так, соединяем и наклеиваем на стекло где-нибудь в углу. Так, в этом же комплекте есть светодиод, индикатор состояния. Он, где антенна прикрепится. Так, потом есть провод для датчика удара. Так, ставим его в свой разъем. Так, есть есть кнопка сервисная кнопка для переключения режимов программирования сигнализации так ее надо подключить тоже до установки свой разъемчик боковую накладочку снимаем и протаскиваем шлейфы от антенны так и светодиодный индикатор так все это нужно засунуть сюда внутрь так и изнутри это все нужно вытянуть так все это у нас выходит вот сюда теперь нужно засунуть туда сигнализацию и подключить к ней разъемы перепутать невозможно они все разные Каждый под свою. Так, и начнем подключение. У нас с обратной стороны нужно подключить только один провод. Поэтому подключим его прям сразу и закроем. Так, это вот этот белый для открытия багажника. Итак. Контроль дверей, так, четыре, багажник. Блин, на что-то он уже прям хорошо капает, зараза. На улице начался дождь, пришлось переместиться под крышу. Продолжим в немного стесненных условиях. Так, вот у нас четыре провода вывода на двери. Это на контроль багажника. Так, масса. Массу можно сразу отдельно сделать на сигнал тоже. Так, и контроль открытия и закрытия двери. Так, все это вместе упакуем. Так, и выводим вот сюда, на этот разъем. Так. Примерно будет так. Теперь нужно снять этот разъем. Откройся. Так, немного надо освободить место. Так, и теперь смотрим, что у нас здесь было. Так, оранжевый. Синий. Так, оранжевый. Белый. Так, вот эти четыре. Так, соединяем с синими, сине-черными проводами. Так, теперь контроль открытого багажника синий с оранжевой полосой. Так, на него зацепим оранжевый с белой полосой. И остается подключить розово-черный и желто-черный провода открытия и закрытия дверей. Подключим массу. Так, теперь на этом проводе нужно разобраться. Так, один из них пойдет на педаль тормоза, второй пойдет на подключение кнопки старт-стоп. Так, на кнопке старт-стоп, как мы уже разобрались, нужно подключить два провода. Желто-красный и желто-черный. Вот эти два. Thank okay. you. Так, и кнопку можно подключить. Подключаем педаль тормоза. оранжево-фиолетовый подключается на педали тормоза к сигналу стоп сигнал к стоп-сигналу именно и подключается датчик находится над педали после подключения педали тормоза должен появиться вот такой сигнал при нажатии на тормоз есть так, теперь нужно подключить зажигание. Так, зажигание у нас на любой провод сажается, на котором появляется плюс при зажигании. Например, вот этот серый. Так, на него сажаем желтенький, который идет на контроль зажигания через диод. Итак, для того чтобы подключить Поворотники нужно развязать их между собой. Диодов нужного номинала у меня не оказалось, поэтому я связал по 4 штуки для того, чтобы снизить нагрузку. Ну и соединяем их вместе. Спаяю и подключим. Так, теперь вот здесь на этих проводах нужно врезать эти диоды. Лудим провода и подпаиваем к ним диоды. Так, теперь с этой стороны нужно припаять выходы, которые будут у нас припаиваться, прикручиваться к поворотникам. Так, тоже залуживаем. Так, и припаиваем каждый к своему кончику. Диоды, они вообще работают как нипель в колесе. То есть в одну сторону пропускает, в другую нет. Из-за этого можно, то есть получается у нас ток будет идти сюда, и он же будет идти сюда. Но отсюда сюда он уже не пройдет. И отсюда сюда он уже не пройдет. И в обратную он не пойдет. То есть только отсюда сюда. Ну или если развернуть диод, то наоборот. Итак, как мы выяснили, у нас два провода идут на передние поворотники и два провода идут на задние поворотники. Сейчас мы их. Прицепим к сигнализации. Так, вот 2 пойдет здесь. Так, и два подключим сюда. Так, немножко... Замаскируем и подключим сюда. Контроль запущенного двигателя можно подключить к бензонасосу, можно подключить генератор к масляному датчику. В данном случае я буду подключать к топливному клапану, потому что автомобиль с газовым двигателем. Так, и соединим. Возвращаем все в исходное состояние. Кнопочка валет прикрепляем куда-нибудь в удобное место, но скрытая от праздного наблюдения так и последний провод это питание подключаем его к постоянному плюсу постоянный плюс у нас на вот этих четырех проводах на любой ну красный провод подключим к красному по ассоциативному совпадению немножко смаскируем его чтобы не шел красный провод через полмашины остается только запрограммировать по первой таблице обычно я ничего не трогаю там запрограммированы оптимальные, параметры и как бы там охранные функции вот они здесь я не вижу что можно изменить вот здесь нужно изменить обязательно и здесь нужно изменить несколько параметров то есть первое мы подключили кнопку старт-стоп то есть восьмой параметр нужно сделать третий режим девятый можно сделать 0,8 секунд в принципе, но можно сделать чуть больше Десятый нужно обязательно поменять, потому что у нас стоит бензин и не будет э, успевать отработать э, клапан э, топлива То есть в, газовой, в газовом двигателе обязательно сделать паузу перед включением стартера, как и на дизельном То есть лучше всего поставить вариант 2 или 3 и одиннадцатый параметр, у нас контроль работы двигателя. По у нас стоит напряжению. Это очень глючный параметр такой. Поэтому я подключил провод и надо поставить по генератору плюс. Второй. Значит, 8, 3, 9, 2, 10, 3, 11, 2. Как это делается? У нас... Кнопочка, которую я сказал, что надо спрятать, на каждое нажатие будет откликаться светодиод. Чтобы войти в режим программирования второй таблицы, нужно 6 раз нажать на кнопку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И включить зажигание. Три, четыре, пять, шесть. Он подтвердил. Теперь нажимаем. После каждого нажатия он будет... Индицировать, в каком режиме он стоит. Вот. Шестой, седьмой, восьмой. Нам нужно запрограммировать третью позицию. Так. 9. Длительность прокрутки стартера можно сделать 1,4 секунды. Так, 10. Так как у нас газовая и кнопка предусматривает то э, запуск и отсрочку, то можно сделать как будто это бензин. И 11 у нас будет по генератору. Плюс. Вот и все, программирование окончено. Теперь пробуем запустить двигатель. Звучала мелодичная трель. Включилось зажигание. Стартовал двигатель. Успешный запуск. Все правильно. Так, заглушим. Заглушился. Так, теперь попробуем закрыть. Показывает, что дверь открыта, но попытку закрыть сделала. Открывать открываем. И попробуем открыть багажник. Багажник показывает открылся. В реальности багажник открылся. Ну все, остается сборка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подпишитесь на канал. Поделитесь этим видео. Увидимся в ближайшем будущем. Всем удачи!